Уважаемый, пожалуйста, давайте отдавайте и не отдавайте ответы вы канал. А вы ненормально сейчас объединяете, понимаете? Подвините в управление, скажите, что так и так, все. Ненормально. Вы понимаете, что делать? Вы понимаете, что делать работать? Если вы выполняете функциональную обязанность, будьте добры. Объясните, на каком основании вы это делаете? Дальше. Вопросов нет. Я чую. Будь ласка, поясните мне, будь ласка, что вы тут делаете. Какой? Я... Кого? Так, какой? Так. Вы какой? Какой? Мы преступники? Я говорю, мы преступники. Покажите мне этот приказ, и я его выполню. На все сто процентов приказу у на руках нет, вы можете быть телефонувателем. Чего я должен телефонувателем? Чему я должен телефонувателем? Объясните мне, пожалуйста. Можно вашу фамилию записать? Савченко. Запишите. Скажи мне, пожалуйста, чего я должен телефонувателем? Я вам повторю. Так. Так. Знаете, что? Не знание закона, не извиняй, а любовь. Что, что, что? Что, не... Какого закона? А что, какой закон я сейчас нарушаю? Вы нарушаете, вы мне препятствуете. Вы мне сейчас препятствуете. Почему? Я в гражданской форме. Дальше что? Дальше что? Я выезжаю. Почему вы мне запрещаете? Объясните мне. Я выезжаю, Основание. Я гражданин Украины. Я гражданин Украины. Объясните мне основание вашего сейчас. Зупынки моего транспортного запада. Будь, Будь том, что СНЕ, здесь ездят, может вывозиться техника? Какая? Э, да, Компьютер, все что, что Вопроса нету. Вопрос кто здесь старший? Старший, кто из вас? Я, может. Мой, вы носит может носит вас. Подождите, вы, считаете, вы старший? Ваша фамилия? Да, Звание? Рядовой милиции. Так вы полиция или милиция? 7 числа, 7. Я такой же самый работник милиции. Так объясните мне, товарищ рядовой, почему вы меня задерживаете? Я вас не затримую. я просто прошу вас заставить до огляду. Основание. Вопросов нет. Основания. Какого? Какой номер? До нас не доводили. Объясните мне, кто вы такой и кто я такой? И я, и я, и я, капитан милиции Савченко Евгений Валентинович. Объясните мне, пожалуйста, почему вы меня задерживаете? Номер приказа скажи. Номер приказ. На основании, основании чего вы работаете. Никто вас не просит показать что распечатанный приказ. Номер приказа скажите. Мне нет, все не довели, мне номер приказу. Как это до вас и довели, и вы что-то здесь перекрываете, какой-то. Номер приказа, приказ, мне довели наказ, суть наказ. Номер приказа мене не довели. Такой наказ. Устний наказ. Может быть и устный наказ, я тебя не знаю. Как вы не знаете, вы исполняете излучение на канал? Вот Вы не старше, и вы, пожалуйста, а а Это проблема. На Будьте умнее, на территорию. Вот. И потом, Да. Это нормальное решение вопросов. А то люди стоят и с нас блядь, смеются. Рядовой милиции строит, подполковника милиции. И вам спасибо.